Канал, Макаров, и со мной сегодня ты, иди, плей. И у нас обновление мода ми ми ми, -ми МИРАКЛУС. Ай! Ай! где ты сделал. Прогадранная, ты что? Чувырла обостренная. Это да, нов... это ведьмы. Это биомом новым. Это новый, это новый билон, да, а, показываем коротко обновление. Что добавилось в обновлении? В обновлении добавилось один новый талисман. Изменилась схема я йо, йо Теперь она работает по-другому. И добавились мани. Миракл с Типа, money, money, money. Да. да. И добавилась еда, для Квами, которые вам не едят. И Книга Чудес. Добавилось, начнем с самого интересного, это Книга Чудес. Книга Чудес. Она вот такая вот красивая, объемная, обширная. Такая uh вот -oh. сосочная. Миракул Здесь первая страница со страницей. Вторая страница с страницей. Потом. Третья страница с карапасом. Четвертая с э, сиреной рюш. С бряжником. Все. Такая классная yes. страница. Теперь мы переходим к новым рудам. Новые руды. Из этих руд можно крафтить с маны. Я не буду показывать. Это вы. Ссылку я оставлю на него. Да, из них под... Да, из них ты... И не столь интересно. Теперь переходим к макарону. Нет, не самое интересное. Самое интересное... Макарон, дай мне. Это макарон, который... Переходим к талисману Летхак, обновилась схема ее. Так, стики Станцов. Сейчас посмотрите, как ее работает. Когда мы кинули. Оно приземляется и нас притягивает. Ай! Оно очень, кстати, быстро. Так. Уловить. Луки Опа-на! лакей no. Да, костюм меняется. Но... И в целом а? все прекрасно. Все... Ну, это еще остался, как бы, но... Подумаешь, тики остался. Ну это иди, пора переходить Кстати, давайте покажу лучшие, получше монеты. 5 коинов, 20 коинов, 50 коинов, 100 коинов, коинов и 500 коинов. Пора перейти к самому вкусному. Не иди туда, не иди ко мне. А -а -а. Я, леди, пчела. Так, яйца. Вот он, Можешь как вы. На... На... О, пропадает. Ой. Я не могу двигаться, чтобы понимать, я сейчас зажимаю. Я могу прыгать, да, но двигаться я не тоже самое, как не могу. Да, а кстати, ты здесь трансформируйся. Как-то, замедлитель. Вот. Леди! Э, Поле, -э, вращайся. Такое, такое а болчок также работает. А как ты Я просто сжала. У нас появляется вот такой фэном. Ты жят. Двигаться можешь? Нет. И бить меня, кстати, тоже не можешь. Да, вообще не могу. Нет, можешь. Ну, как бы, вот так Just вот все работает. Uh -huh. Так. Мод, it's если что, обновление it's мода it's вышло 20, -го. 20 -го числа, 20 октября. Обновление мода моего мода будет. Каждого месяца. Два, 20 числа, каждого месяца. Вот, каждый месяц. Ну, если что, заходите в наши дискуссию. Вот Поднимаешь у... Еще складки, где... А, посадить где вообще... Чух. Чух. А, нет, не... Добавилась. Добавилась. Ты не улетала, когда ты... Ты не открываешь шкатулку только. А не, не ну, вот только Да, Нажимай на колокольчик. Всем удачи. Такой мини-обзор получился. Пошли с ним дальше. Да. Как получилось? Всем удачи, всем пока-пока.